Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда я Серж и сегодня я хотел бы обсудить с вами новую рубрику для канала, и да, я знаю, что у меня слишком много рубрик и я не выпускаю регулярно видео по каждой из них, но вот это возможно станет регулярной, все решит ваша активность под этим роликом. Короче, сегодня я собираюсь рассмотреть топ 5 самых крутых по моему мнению футбольных менеджеров. Ну что, готовы? Погнали! Итак, начать свое повествование мне хотелось бы с игры True Football National Manager. В данном футбольном менеджере вы можете почувствовать себя тренером национальной команды и даже привести Россию к чемпионству в чемпионате мира или чемпионате Европы. Да, это мощно. Ради этого стоит скачивать эту игру. Если что, это не реклама. Огромным плюсом тут, я считаю, именно управление национальными командами которые не реализованы во многих других футбольных менеджерах на Android. Также за плюс я тут возьму возможность менять валюту. Это действительно круто. Однако это офлайн игра. И не стоит забывать то, что разработчики не самая крупная и известная компания, и они не смогли себе позволить лицензии. Поэтому придется играть с игроками, с вымышленными именами. Ну, переходим к следующему месту. Футбольный онлайн-менеджер, либо же просто фум. Многие любители футбола считают лучшим на мобильных устройствах менеджером. Во-первых, это онлайн-игра. Во-вторых, тут присутствует достаточно неплохой режим тренировки и также много возможностей изменить тактику. Особенный плюс то, что ты можешь управлять национальными сборными, сборными легенд, а также любой командой на твой вкус и цвет. Можешь даже взять какую-нибудь условную команду из чемпионата Индии и довести их до мировых вершин. Однако почему такая, казалось бы, идеальная игра заняла в моем топе всего лишь четвертую строчку? Ну, это, во-первых, потому что конкуренты сильнее. Во-вторых, эта игра не особо доработана. Не особо доработан режим работы со сборными. И вызывать игроков в эту команду национальную невозможно. И изменять ее тоже невозможно. Ты можешь только прокачивать футболистов. Также примечательно то, что необычный режим игры. То есть ты не можешь управлять игроками во время игры, изменять там что-то. Если твоя команда горит, то это выправлять будет вот, потому что матч симулируется заранее. Нам... С меня все? Ну что, переходим к следующему месту в нашем топе. Итак, от онлайн-менеджеров мы переходим обратно к синглплеерным. И на третьем месте у нас расположился True Football Manager 3. Да, что-то странно получилось. Нет, серьезно, я так не думал. Я не хотел, чтобы так получилось вначале. А, сори, что-то отвлекся там слегка. Ну, бывает. Вообще, данный менеджер очень похож с менеджером для национальных команд. Только это менеджер для клубов. И он действительно реализован лучше, чем Флум. Хорошая трансферная система. Ты можешь устроить сборы, чего во многих синглплеерных даже нет. И это серьезно круто. Поэтому я и поставил его на третье место. Если установить Фейспак и Реал Неймс Пак, таких много в интернете, там погуглите немножечко, в Ютубе там забейте, это действительно получается очень годная игра. Хотя она и без того годная. Идеальный геймплей. Единственное, только не хватает там э, симуляции матча, ну там 3D, 2D, ну вы знаете это. Потому что диктора читать это как-то не очень. Ну хотя, да ладно. А теперь переходим медленно к второму месту в нашем топе. Поехали. Второе место. Итак, опять онлайн-менеджер? Неужели он даже лучше, чем Фом? Но вообще-то да, это ТОП-11, один из моих любимейших футбольных онлайн-менеджеров, он проработан очень хорошо, но все равно он не дотягивает первого места. Сейчас поговорим о плюсах. Во-первых, конечно же я хочу отметить то, что это онлайн-менеджер, и менеджерам со всего мира, ну, вернее тем, кто любит играть в футбольный менеджер, будет интересно данная игра также зарубиться со своими коллегами, и любящими тактику. Вы можете творить все, что вам угодно. Это игра для настоящих творцов. Однако, тут также есть и надежная система, при которой донатеры получают немножечко больше плюшек, нежели обычные игроки, но в целом для них все остается таким же. И система тренировки, которая она неплохо проработана, и я считаю, что это лучшая система тренировки среди менеджеров позади. Ну что, теперь переходим к очевидным минусам. Так, минусов у данного проекта немного, но я считаю, очевидный минус это иногда назначает на время, не Совсем удобно русскому игроку Не, я понимаю, то что Есть изяты еще, которые их Попадают в одну лигу Но я не понимаю, почему Именно, почему нельзя устроить там региональные соревнования. Просто иногда матчи назначают аж на 3 часа ночи Ну, хотя Это может компенсироваться Лигой Чемпионов Ну что А теперь готовы К первому месту Не, серьезно, это будет Очень неожиданный результат эта игра будет, о которой вы наверняка даже не знали. Ну что, поехали к первому месту. Ну а сейчас, зрители, я объявляю победителя. И победителем сегодняшнего топа становится Сокер Менеджер 2019 Мобайл. Это действительно крутой клон футбол-менеджера. Не, я не включил в себя официальную версию футбол-менеджера, только потому что она платная, а это топ бесплатных футбольных менеджеров. Ну и конечно же футбол-менеджер бы тут всех уделал ну хотя поспорил бы за первое место именно с сокер менеджером. Потому что тут есть 3D визуализация. Вы представляете какой-то масштаб. Это действительно круто. А так все скопировано с Football Manager Mobile 2019. И скопировано это хорошо, я серьезно вам говорил. И также тут не требует большого объема данных для того, чтобы загрузить все фотки. Тут они загружаются каждый раз, когда у вас есть подключение к интернету. И еще с последним обновлением вы можете менять валюту. И это ли не круто? Ну а всем пока. С вами был Серж. И надеюсь я сумею выпустить два видео в следующие две недели. Ну так что не беспокойтесь. А Хотя кому я вообще нужен? Ну ладно. Сейчас лицезрите мое утро.